это Ахмед, новый переводчик. Зачем тебе оно? Мне нужны деньги, сэр. Он не из-за денег за эту работу взялся. Талибы убили его сына. По этой дороге не стоит ехать. Выходишь за рамки, Ахмед. Твое дело переводить. Вообще-то я здесь, чтобы помогать. Джон, талибы на подходе. Наш переводчик спас мне жизнь, и я поеду туда, чтобы спасти его. Либо объявили награду за голову Ахмеда. Мы не можем вмешаться. Придется вытаскивать его самому. Я разыскиваю Ахмеда. Я тебе все устрою, но поедешь один. По другому никак. Такие условия. Я вытащу этого человека и его семью. Фильм Гая Ричи «Переводчик».